Всем привет! Это видео о том, как удалить с компьютера самопроизвольно установленный браузер Amiga, Cometa, искать в интернете от Mail.ru, Одноклассники, Mail.ru Updater, служба автоматического обновления программ, спутник Mail.ru или другой софт от Mail.ru. Перечисленный софт часто ассоциируется с вирусным, так как устанавливается он самопроизвольно. Или если при установке нелицензионного ПО или того, которое загружено с непроверенных источников, Пользователь не убрал в определенном месте галочки, подтверждающие необходимость установки данных программ. А удалить их стандартным способом не всегда предоставляется возможным. Для начала перейдите в программы и компоненты. Ссылка на видео о том, как пользоваться инструментом «Выполнить» и его основные команды есть в описании. Отсортируйте установленные программы по дате. Таким образом, будет удобно выделить те, которые были установлены одновременно с браузером Amiga. И удалите их. Если данные программы не удаляются, тогда осуществите сначала второй шаг, после которого снова попробуйте удалить их с помощью программы компонентов. После этого запустите диспетчер задач. Найдите во вкладке «Процессы» те, которые инициированы браузером Amiga и Кликните на каждом из них правой кнопкой мыши и выберите «Открыть расположение файла». Откроется окно. Его пока двигаем в сторону. Как видим, это данные папки AppData. В блоге нашего сайта вы найдете статью, которая подробно описывает о том, что это за папка, какие данные в ней хранятся и можно ли их удалять. Ссылка в описании. А на процессе щелкаем еще раз правой кнопкой мыши и выбираем снять задачу. Теперь в открытом раннем окне с расположением файла удаляем всю папку программы. Если ранее изменю программы и компоненты, программа не удалялась, то возвращаемся к нему и пробуем удалить такую программу еще раз. Делаем то же с каждой программой, которую нужно удалить. Обратите внимание, что процесс службы автоматического обновления программ Mail.ru имеет название Mail.ru Updater. Очень важно удалить папку с файлом Mail.ru Updater.exe так как этот файл поселяется в автозагрузке Windows и скачивает в фоновом режиме софт от Mail.ru. То есть, даже если вы удалите с компьютера все программы от Mail.ru, но в системе останется Mail.ru Updater.exe, то через некоторое время вы обнаружите, что все удаленные программы снова появились на вашем компьютере. Далее, переходим в папку на диске C, AppData, Local, Temp и удаляем все временные файлы. На работу компьютера это никак не повлияет, но среди них вы обязательно увидите следы удаляемых программ. Для полной уверенности, что на компьютере не осталось следов такого вирусного ПО, запустите одну из программ для очистки диска и реестра, например, CCleaner. Ссылка на видео о том, как пользоваться такими программами есть в описании. После этого необходимо вернуть настройки вашего браузера к состоянию до установки софта от Mail.ru. Это необходимо сделать, так как данный вирусный софт зачастую меняет установленный на компьютере по умолчанию браузер, стартовую и домашнюю страницу вашего браузера, а также поисковую систему на Mail.ru. Это можно сделать как вручную, так и с помощью сброса настроек вашего браузера. О том, как сбросить настройки любого из популярных браузеров, мы уже показывали в одном из наших роликов, ссылка в описании. Покажу, как это сделать на Chrome, так как чаще всего пользуюсь именно им. Итак, чтобы изменить главную страницу. Откройте настройки, перейдите в раздел меню ⁇ Внешний вид ⁇ Измените главную страницу браузера. Если вы увидите, что этим параметром управляет расширение mail.ru, отключите и удалите его. Чтобы изменить поисковую систему, откройте настройки, перейдите в раздел меню ⁇ Поисковая система ⁇ и измените ее. Кстати, как видите, из-под браузер по умолчанию Google Chrome можно его назначить браузером по умолчанию. Чтобы изменить стартовую страницу, откройте настройки, перейдите в раздел меню, при запуске открывать. Измените заданную стартовую страницу браузера. Если вы увидите, что этим параметром управляет расширение Mail.ru, отключите и удалите его. В других браузерах данные настройки будут выглядеть иначе, но суть абсолютно та же. Чтобы изменить установленный в системе по умолчанию браузер Windows 8 или 10, перейдите в Параметры, Приложения, Приложения по умолчанию, Веб-браузер. Кликните на значке браузера и выберите из списка тот, который желаете установить. Windows 7, перейдите в Пуск, Программы по умолчанию. Задание программ по умолчанию Кликните на значке браузера и выберите «Использовать эту программу по умолчанию». Есть еще один способ избавиться от следов пребывания программ от Mail.ru на вашем компьютере. Но он подходит только опытным пользователям, так как предполагает работу с реестром и планировщиком Windows. Он пригодится, если описанные в этом видео способы не принесли нужного результата. Мы уже подробно описывали данные способы в одном из наших роликов, ссылка в описании. Если вдруг описанные способы не помогли вам, напишите об этом в комментариях к видео. И мы обязательно рассмотрим ваш случай и возможно доработаем наше видео. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Всем спасибо за просмотр, удачи!